Здравствуйте. После покупки виноградного саженца, это саженец Фурор, мне придется его еще зараживать дома. Поэтому его необходимо сейчас мне просто пересадить в большую посуду. Посуда будет здесь идти такая баночка. Берем эту баночку. Здесь делаем дренажные отверстия. Они у меня небольшие отверстия диаметром где-то около 50 мм. Берем вот такой вот пакет. Это пакет для мусора. Берем здесь Обрезаем вот так, обрезали, чтобы здесь было пустое место, вот такая вот, дырки. И уложим, можем вовнуть, можем вовнуть эту баночку. Досыпаем керамзит. Керамзит берем столько, чтобы было где-то засыпано 2-3 сантиметра. Вот так, размешали, вот видим уровень керамзита. Этот дренаж будет на низ ложу, где-то с пол баночки это не менее 5-7 сантиметров земельку. Сюда можно засыпать и магазинный грунт, а можно и самому это сделать. Здесь речной песок, где-то 1,5, потом земля с огорода и перегной. Ну, как у меня перегной нету, то я добавлял еще где-то 1-3 компоста сюда. Все это перемешал и получилась вот такая хорошая земелька. Она будет хорошо пропускать воду и, соответственно, воздух. Можно вместо песка можно добавить и опилки. Но опилки добавлять необходимо только крупные. Мелкие они не пойдут. Ну и так приступаем дальше. Теперь засыпаем сюда грунт. У меня песка грунта. Все, насыпаем его половина емкости, смотрим да, песка грунта. Теперь это необходимо пролить водой. Воду берем теплую. Вода вот теплая, и проливаем, чтобы вода эта прошла насквозь. И ставим это на тарелку. Все, вода эта ушла. Вот она ушла в тарелке, насквозь прошла. Теперь Делаем посередке холмик небольшой, куда будет высаживать данный саженец. Все, сделали вот такой небольшой холмик. Достаем этот саженец. Я попросил, чтобы сразу бутылку посыпать и землей. Вот так выглядит саженец. Корешки большие. Берем секатор и обрезаем. Укоражим эти корни 5-7 сантиметров, оставляем их, основную роль играют корни вот эти, которые поглощают влагу они толстые все, а это всасывающие, они сильную роль не играют, все так укоротил эти корешки обрезал, не жалейте, обрезайте, тут же жалости не должно быть, здесь должна быть умеренная обрезка, все, ставим этот саженец по месту, Поставим. И засыпаем в ранее приготовленных грунтов. Утро уплотняем, уплотнили, и теперь это еще раз проливаем водой. Воду берем теплую. Проливаем воду. Все, вода ушла. Вот, через век даже бежит, видим, лишняя вода ушла. И соль мы засыпаем грунт, не увлажняя его. И оставляем место для полива воды. Все. Вот так выглядит саженец, который уже пересажен в большую посуду. Теперь этот пакет берем здесь, а вот так, не завязан, ничего, просто так, закрываем его, чтобы сила Влада там не уходила. И все. Не надо завязать что как Положили ее покинуть. И все. Вот эта личная вода у нас уйдет, ее сливаем. И поставим вот так на карте. В таком состоянии. Пусть наш виноградный черенок где-то находится, где температура и не высокая, и не низкая. Где-то от 18 до 22 градусов, чтобы температура там находилась. И желательно в темное помещение. Пусть он отдыхает. И где-то числа 10-15 февраля можно ее поставить в светлое место, на подоконник или где, и он у нас пойдет в рост. Этим мы ускорим процесс роста данного виноградного саженца, с которого на следующий год можно получить и сигналочку. Вот так любой саженец можно дорастить дома в зимний период времени. Надеюсь, это видео было полезным. С Вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мной новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.